Сайт Солнца Испании, с вами я, Дмитрий. И сейчас мы находимся на выставке Нинос. Генот. Это кукла на близком языке, которая претендует быть спасенными от огня 19 марта. в день, когда будут играть все большие крупные фигуры. И вот эта одна фигура, которая будет спасена, она будет помещена в музей Нинос или музей фольевы, как мы вас Экспозиция разделена на две секции. Здесь взрослые большие фигуры. И вон там в самом конце детские, до которых мы еще не дошли. Здесь можно увидеть пародии на разных политических деятелей. Вот, в частности, президент Испании Мариану Рахой. Еще одна часто критикуемая в отношении дни фигура, бывший президент Каталонии. Карлес Пуч демон. И. Здесь он изображен в виде Будды с Каспанской конституцией в руках. И его фамилию несколько видов изменили на Дельмон. Это бегство по миру, если перевести. Так что над ним поизевались, вот тоже. Политические такие моменты. Трамп рожки Путину ставит. Я на селфи делаюсь. Ну, а Путин? Тема жестокости в футболе тоже не обойдена вниманием. Здесь даже два символа Валенсии. Летучая мышь. И цитрусовые. смеются местные политические деятели Я прошел первую часть взрослых фигур, и здесь выставлены детские. Потому что с каждой большой фигурой, с большой фальей, ставят рядом детскую маленькую, которая будет сжигаться всегда на час раньше, чем основная большая. Ну, здесь, по крайней мере, не на такие жесткие социальные темы. Здесь все повеселее выглядит. Все детские фигуры выполнены с огромной любовью детям Здесь... все конечно очень легко воздушно потрясающе красиво Вот, то есть все эти фигуры можно оценивать, как детские, так и взрослые. То есть вот для них специальные номера стоят. И в конце в конце перед выходом нужно будет сказать эти номера, их занесут в компьютер и потом народным голосованием, который наберет большее количество голосов фигуры, ее спасут от огня, как я уже говорил. А вот эта вот фигурка муниципальной фалии, она.. Вне конкурса. Написано, что не участвует в конкурсе. Дело в том, что э, муниципальная самая главная выставляется на площади мэрии, и чтобы не было обидно другим, то она в конкурсе не участвует. А здесь нужно проголосовать. А там где-то 143 Ацептарно Вот я проголосовал за детскую Здесь и Франко который хочет вернуться к испанцам, чтобы вернуть им свободу. И президент Северной Кореи Ким Чен. Да, Трамп похоже, действительно покой не дает. Тут же опять и президент Мариану Рахой. Сюда перемещаемся. Опять Мариану Рахой. А это местный политический деятель Фусет. Не буду вдаваться в подробности, но он в облачении святого Викентия Сан Винсента, и дело в том, что этой ночью изменили его руку. То есть она была вчера вертикально, сегодня ее сделали в таком виде по требованию и сказали, просили точнее, чтобы эту вообще, эту фигуру убрали, но фигуру оставили, но руку теперь она палец смотрит вперед. А это миниатюрка на тему переименования улиц. Дело в том, что в прошлом году переименовали 51 улицу в Валенсии. Те, которые носили имя франкистских министров и политических деятелей. Рональда здесь предстал с интересной надписью. Робальго – это игра слов, как украсть хоть что-то. Это тоже сценка из местной валенсийской жизни, и даже мэр Валенсии Жоан Рибо. И что самое интересное, первый раз вижу, даже вот такой есть. есть довольно-таки сложные композиции, даже которые маленькие. Я проголосую за эту. Она все-таки более оригинальная, чем скажем, хотя вот та действительно рядом сделана просто потрясающе. С такой детализацией мощной, но это в общем-то оригинальная.